Заседание заседании Братуя Виктория Михайловича, у в отпуске. Поют, чтобы нас все ознакомились, есть ли какие-то дополнения к поездке? Нет, ставлю, когда вопрос отпуске голосовали. Кто за? Тот вопрос, кто воздержался? Работаем по а, убежденной политике. Первый вопрос. По плане по обучению членов избирательной комиссии в Санкт-Петербурге в рамках работы учебно-методического центра при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2017 год. Докладчик на 22-го. коллеги, мы с вами, на нашем решении культуры. После чего к нам поступила информация из Центральной избирательной комиссии относительно возможного финансирования мероприятий по данного плана. И на основании наших с вами планов, а также цели, в том числе и освоения средств, подготовлен был план мероприятий по обучению учебно Избирательной комиссии Санкт-Петербурге в, Санкт в рамках работы учебно-металлического центра. Напомню, что учебно-металлический центр мы с вами создали группу состоящих специальных подразделений. На, первое нацелено на обучение непосредственно секретарей избирательных комиссий, то есть обучение пустых и опорные метод центры 18 штук, которые выбирают в санкт петербурга для обучения у них. Именно исходя из этой логики я предлагаю план. Например, я на два раздела. А, первый раздел касается обучения председателей заместителей председателей секретарей избирательных комиссий. Второй план – организация общего обучения председателя и секретарей участковых избирательных комиссий. Соответственно, мы, мы планируем два основных этапа обучения в этом году. Первый этап для территориальных избирательных комиссий, не дожидаясь принятия плана, мы реализуем уже с начала февраля месяца. Это очное обучение для председателей территориальных избирательных комиссий, которое мы заканчиваем на этой неделе. И посвящено было вопросам возможных нарушений, недостатков, которые могли иметь место на проведении 5-й кампании в 2016 году. Соответственно, вторым этапом данные наши наработки, а это деловые игры, учебные фильмы, тестирование, будет уже непосредственно продвигаться председателями участковой комиссии и руководителями опорных метод-центров на территории непосредственно районов. Класс обучения. Этот период у нас продлится в, в апреле мая этого года. Далее мы пройдем по второй фазе обучения, которая уже будет касаться непосредственно действий при подготовке и проведении непосредственно голосования в голосов, подведения установления итогов и сдачи документов в вычисляющей избирательной комиссии. Это обучение у нас запланировано на вторую половину года. Также мы в своем плане предусмотрели взаимодействие с Центральной избирательной комиссии на предмет обучения, которое будет подготовлено центром при Центральной избирательной комиссии там в части подготовки к проведению выборов президента. Значит, помимо этого у нас запланированы на мероприятия, которые во втором приложении у нас освещены как требующие финансирования. Это проведение большого выездного семинара с участием председателей секретарей заметите сериальной избирательной комиссии, членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Это трехдневный такой тренинг, который в том числе будет предусматривать все определенные навыки психологического, корпоративного общения и так далее, помимо непосредственно обучения этим оперативным нашим моментам. Второе мероприятие большое, которое было нам рекомендовано в проведении Центральной избирательной комиссии при эпикатном проверке, которая у нас была проведена в комплексной проверке этой осенью, это работа с нашим разделом на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, который посвящен обучению, в связи с чем мы запланировали создание специального обучающего портала по аналогии с сайтом... РАЦАИТА, который бы позволял распространяться в действии на неопределенный круг участников избирательного процесса и позволял бы обучать в том числе в режиме онлайн с использованием компьютерных технологий. Вот, собственно говоря, что из себя вкратце представляет этот план. Но, соответственно, уважаемые коллеги, вы, когда работали с этим проектом постановления, поступали на вопросы. Поступило пожелание, я считаю, совершенно справедливое, максимально привлечь членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии к работе и разработке вот этого обучающего портала Поэтому мы просим вас отнестись к этому мероприятию максимально внимательно. И в ходе подготовки технического задания, а также в ходе его реализации с подрядчиком, который будет эти услуги нам оказывать, просим вас максимально а и стороны искаживать свои предложения и пожелания, чтобы мы их могли учесть собственно говоря, весь доклад, коллеги, прошу одобрить Коллега. вопрос. У меня, собственно говоря, один пока вопрос. На самом деле два. А будет какой-то уточненный план? Ну, просто вот, я, честно скажу, я бы, например, расходилась с удовольствием кто поучаствовал, поучаствовала, потому что я не буду скрывать, есть вопросы, которые меня не очень хорошо владеют. Даже не обо мне речь. Известно, что в Санкт-Петербургской избирательной комиссии а, сейчас в последние годы на ночи работают, ведут новые люди. тоже бы, наверное, не только за что-то сказать, Не знаю, либо какие-то специальные занятия для членов госбеков, что, наверное, нерационально, либо чтобы заранее знать, когда и где будут идти. А, я вспомнила, что я ли? Ли я Относительно мероприятий, которые... Сейчас будут проходить по району, по обучению председателя участков избирательной комиссии по нашей методике. Значит, планируем мы следующим образом. Вот на неделе, которая будет с 13 числа, мы проведем такое финальное совещание с председателями ТИКов, по итогам первого этапа обучения. Обязательно вас туда пригласим. И после этого до конца марта месяца всем во всей участковой избирательной комиссии будут разрушены на наши методические материалы. И всех шимов Санкт-Петербургской избирательной комиссии мы э, по графику проведения этих мероприятий обвестим. И я думаю, что будет да, правильно, спасибо. если коллеги разъедутся по районам и поприсутствуют на тех мероприятиях, посмотрим, как реализуются наши металлические наработки непосредственно на огромном тексте. А еще один вопрос. А вот тут пункт 1.6. Проведение, где из нового обучающего мероприятия? Вот это то мероприятие, о котором я вам говорила. Это наше большое мероприятие, на котором планируется собрать порядка 120 человек. И, и, и, и, да, мы его привлачиваем в том числе к формированию нового состава комиссии, чтобы и наши члены могли познакомиться с нашими территориальными комиссиями. И мы планируем это обучение не только сосредоточить на председателях, но, например, второй день обучения мы планируем полностью после работы с секретарями. Комиссии, то есть это такое большое, весное мероприятие с вакцинным способом. Спасибо. И именно в июле смысл. Да, да, да. именно в июле. Именно в июне, именно да, в июле. июле, да, чтобы уже как-то -а да, да. помужь новые большие, да, Еще а вопрос. Ну, тогда да. ставлю вопрос на голосование: кто за, кто против, кто воздержался? Единогласно. Следующий вопрос. А освобождение от обязанности члена территориальной избирательной комиссии номер 25 правонарушающего голоса до истечения срока полномочий ночи. Очень а прошу вас. Уважаемые коллеги, поступило к нам заявление Владимира Николаевича Боруского, представитель процесса, в члене комиссии правонарушающего голоса, письменное заявление о сложении своих полномочий Владимир Николаевич был назначен нами кстати, 21 апреля 2016 года их состав и председателя. Действительно, нам необходимо предохранить его заявление, а также объявить о приеме предложения для назначения нового члена военного шаг в обществе председателя. Коллеги, прошу поддержать. Единственное, что могу отметить, да, наверное, это информация, которая является общедоступной, в связи с переходом на другой работу. Такое решение не может быть. Прошу, подпишись. А Ставлю вопросы. Ставлю вопросы. Антонина Михайловна была заместитель? Она есть его заместитель, уже да. И э, дела переданы. Сегодня я уже могла видеть акт передачи «Делу». находится у нас комиссия. На на время проведения конкурсной процедуры исполняет обязанности. У нас, в основном, это исполняет обязанности. Она лучший начальник отдела ЗАГС, она очень ответственна на закон, записывая. Коллеги, еще вопросы есть? Можно, можно предложение, а можно надо общаться? Хотя бы указать, что он 60, а то получается, из детства, а у какого человека назначается. Они указывают, что он как общий ну да, не вы это сказать. кто Кто да. за? Кто против? Кто издержался? Едина. Следующий вопрос. О предложении в составе избирательной комиссии Единнадцать. Единнадцать. муниципального Единнадцать. Санкт-Петербурга будет. Паре, Мухов, чувствую, глазу, Уважаемые коллеги, у нас истекается прием предложений для назначения состава в комиссии Муниципального образования мунистикального стекла, Светлана, отец, и Муниципального образования 2 марта этот прием постекается. Соответственно, в Комиссию поступили сведения о том, что был начать прием предложений. Мы осуществляли прием до 22 февраля. А от тех субъектов, которые имеют право направить нам документы в комиссию, на четыре наших вакантных места поступило четыре пакета документа. Состоялось 27 февраля -го заседание рабочей группы по результатам которого соответственно кандидатуры мы рекомендуем Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложить муниципальному совету для назначения в состав ИКМО. Это Гайдей Михаил Михайлович, 91-го года рождения, образование высшее юридическое, Горбулова Ирина Владимировна, 86-го года рождения, образование высшее, Матюнин Денис Валерьевич, 85-го года рождения, образование высшее, Трусников Наталья Сергеевна, 84-го года рождения, образование высшее. А все люди голосовали избиратели по месту жительства, а все идут по дороге, выбирают комиссии. А И все вопрос. молодые, представьте, какая, какая команда? Все новая, да? Колеги, да. скажите, а вопрос на голосовании. Кто за? Кто против? Кто содержался? Единогласно. Следующий вопрос. Об Обращение муниципального совета внутри Расского муниципального образования в Санкт-Петербурге посол солову Уважаемые коллеги, мы с вами своим решением э, возложили э, своим постановлением 2016 -го года номер ну, 21 января, возложили полномочия иклоса на телеграмме избирательную комиссию номер 21 без указания срока возложения полномочий. В связи с тем, что у нас после этого момента э, э, избрался новый состав муниципального совета и подошел срок формирования и нового состава. А, муниципальный совет решил вот, принять решение о том, что да, подтвердили нам, что они согласны с тем решением, которое было принято предыдущим советом. Поэтому для нас это решение является ну, информационным характером, характер, да, озвук впоследствии не влечет, но для того, чтобы у нас шел отчет до да, как бы, периода по его и возложение, да, момент возложения остался в документах, прошу протокольную информацию принятия. Кто за? Кто против? пожалуйста, единогласно. на глаз, смотрите. все, но пошло большое. В следующие две недели Время все пошло. А, а, а просто... у нас а, чего а нет? А, а советы принимают свои решения абсолютно с разными формулировками. Да. Я вот Пантони да, обратился в Санкт-Петербургскую комиссию с просьбой назначить да, 50% шлемов. У меня предложение простое, может быть, какой нибудь рекомендационный проект решения разослать в муниципальные советы, чтобы они хотя бы примерно ориентировались на тексты. Потому что иначе есть очень разные тексты. И, ну, да, да, и да. а, а а, я полностью да, подтверждаю, да, по инициативе да, Совета Муниципального да, Созгазования да. в пятницу в 15 часов состоится рабочая встреча с юристами местных администраций, где мы им объясним содержание нашего постановления о порядке взаимодействия и в том числе рекомендательную форму решения обязательно людей. Все, коллеги, спасибо. До четверга.